Победители Всероссийского форума «Территория смыслов». Врачи научно-клинического центра КФУ спасли пациентку с осложненной формой лимфедемы. Приемная кампания в Казанском федеральном университете в полном разгаре. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Амир Ахтямов. Сервис Superjob опубликовал рейтинг вузов России по уровню заработной платы молодых специалистов, работающих в сфере юриспруденции и окончивших вуз в 2016-2021 годах. Казанский федеральный университет разместился на седьмой позиции. Двое ребят из Татарстана выиграли на всероссийском форуме "Территория смыслов" более 800 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Какие идеи представил наша амбициозная молодежь? Расскажем далее.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 Центр лимфологии научно-клинического центра Казанского федерального университета поступила пациентка с осложненной первичной формой лимфедемы. О том, как врачи спасали ее жизнь, узнавала Алина Красильникова. В научно-клиническом центре Казанского федерального университета прооперировали пациента с лимфодемой с помощью инновационной методики. В прошлом году девушка обратилась к ведущим специалистам Центра лимфологии с осложненной первичной формой лимфодемы. Осложнения привели к слоновости нижних конечностей пациента, фиброзному, деформирующему поражению мягких тканей ноги, ограничивающих подвижность пациента. Ранее пациенту было проведено несколько операций в других клиниках, но они не привели к значительным улучшениям состояния. Для того, чтобы избавить девушку от лимфатического отека. врачи Центра лимфологии научно-клинического центра Казанского Федерального университета совместно с коллегами отделения пластической хирургии клиники МИДСИ применили инновационную методику лимфовенулярный анастомоз, то есть операция с использованием микроскопической навигации. Провели вначале консервативное лечение, максимально подготовили эту пациентку, прообследовали, сделали максимальное обследование и МРТ-лимфографию, и ICG-лимфографию, то, что практически нигде в, ни в одном центре в России не проводится одновременно и того и другого. Да? То есть здесь вот мы одновременно это провели и получили более такую серьезную картинку, на которой мы можем понять, что даст ли результат эта операция или нет. Потом, соответственно, провели операцию. И операция тоже не просто так вслепую. Операцию провели Айгис Фисханов, сердечно-сосудистый хирург, руководитель Центра лимфологии научно-клинического центра Казанского федерального университета, а также пластические хирурги клиники МИДСИ из Санкт-Петербурга, Герман Медведев и заведующий отделением пластической хирургии Денис Соломицкий. В ходе операции для визуализации лимфатических сосудов проводилась еще одна уникальная процедура ICG-лимфография. Это исследование, которое позволяет более точно определить состояние дренажа при лимфатическом отеке конечностей. Подробные микрохирургические операции проводятся только в нескольких клиниках России: в Москве, Санкт-Петербурге и Томске. Теперь к списку городов добавилась и Казань. В том виде, который вот сейчас мы провели да, с предоперационной подготовкой со всеми этапами, предоперационной диагностики, интероперационной диагностикой и послеоперационным лечением. То есть в таком виде мы в России первые сделали. Да. Вот. Можно ли делать просто по отдельности? Можно. Просто эффективность вот, по данным мировой литературы будет лучше, если вот именно полностью соблюсти всю методологию. Благодаря техническому и научному прогрессу лимфедема давно перестала быть неизлечимым заболеванием. Специалисты научно-клинического центра Казанского федерального университета помогают пациентам на всех этапах лечения, от правильной постановки диагноза до подбора компрессионного трикотажа и индивидуальной программы реабилитации. Сочетание возможностей хирургического лечения лимфодемы с наличием стационарного отделения по лечению лимфодемы позволяет достигнуть оптимальных результатов и добиться стойкого снижения лимфатических отеков. Пациенту предстоит пройти еще несколько послеоперационных этапов. Будут проводиться перевязки, лимфодренажный массаж. Также в индивидуальном порядке заказан специальный компрессионный трикотаж плоской вязки, который сшит по размерам девушки. После прохождения реабилитационного периода ведущие специалисты в области хирургии ожидают уменьшения в объеме и диаметре нижних конечностей. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Терминатор, захвативший огромные угодья, появился как надежда советского сельского хозяйства. Справиться с ним не по силу даже человеку. Что же ждет нас в будущем и когда придет спасение, узнавала наш корреспондент. Различные виды борщевика существовали на территории современной России достаточно давно и не доставляли проблем человеку. Многие виды достаточно безобидные и даже полезные, местами съедобные. Нередко в старину молодые побеги борщевика добавляли в супы, солили и даже мариновали. В настоящее время серьезную опасность для сельского хозяйства, а также для здоровья человека и крупного рогатого скота представляет борщевик сосновского, который в середине 20 века культивировался как силостная культура. Опасность его заключается в том, что содержащиеся в нем токсичные вещества могут вызвать сильные ожоги. Особо опасно цветущий борщевик. Вы можете даже просто мимо проходить, и вот эта вот пыльца, которое мы же ее не замечаем, которая разносится, то есть вот эти э, летучие соединения, то есть уже они могут вызвать ожоги. Эти ожоги, что еще опасно, они проявляются не сразу. И только, например, вечером, а там достаточно вот электрического освещения, света лампочки, чтобы вызвать вот эту фотосенсибилизацию, причем она сохраняется довольно долго, вот эта повышенная чувствительность к свету. В России и в других странах бывшего Советского Союза растет около 40 видов борщевиков. Все они довольно крупных размеров. К примеру, борщевик сосновского высотой более метра. Но во многих местах могут встречаться экземпляры и до 4 метров. Также встречаются борщевики малых размеров. Сибирский борщевик не ядовит и растет до 30 сантиметров. Борщевик-сорняк неприхотливый, однако ему очень подходит для роста территория, на которой сохраняется хорошая влажность, а также обилие света. На сегодняшний день борьба с борщевиком остается открытой тем для разговоров. Злостный сорняк продолжает захватывать территории, на которых нет соответствующей обработки. По мнению специалистов, самый эффективный способ борьбы с борщевиком – выкапывание его корневой системы. Причем эту процедуру необходимо повторять на протяжении нескольких лет. Только так сорняк можно гарантированно уничтожить елизавета никитина хафиз гараев универ -Ньюс. работа приемной комиссии в казанском федеральном университете в полном разгаре вчерашние школьники волнуются как никогда ведь перед ними дверь в самостоятельную жизнь какие вступительные испытания проходят в эти дни узнаете в следующем сюжете